Всем привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать еще про одно очень интересное приложение от разработчиков UDTEAM, называется оно UDT Widgets, но перед этим скажу, что скоро на моем канале пройдет розыгрыш, будет разыгрываться целых 5 лицензий любого приложения на выбор от разработчиков UDTEAM. Так что, друзья, советую досмотреть это видео до конца, так как я озвучу все условия розыгрыша Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самому приложению Итак, друзья, первым делом, что нам необходимо сделать, это перейти на сайт udteam.ru И в шапке найти приложение, которое нас интересует, а именно UDT Widgets Соответственно, переходим я уже на странице данного приложения. И мы здесь видим кнопку для скачивания. Друзья, сразу предупрежу вас, что приложение платное. Цену я озвучивать не буду, так как цена может быть сегодня одна, завтра другая. Чтобы не вводить вас в заблуждение, цену вы можете посмотреть соответственно на странице самого приложения во вкладке «Стоимость». Здесь мы видим все вкладки данного приложения. Что нового? Описание, особенности, рекомендации, стоимость, совместимость. Подходит данное приложение для таких устройств, как TI с S-PRO, S-PRO+, CC2, CC2+, Plus и CC3. И также для KingBits K1+, Plus и K2+. Plus. На других устройствах, к сожалению, данное программное обеспечение не тестировалось. Так что вы можете, конечно, установить, проверить, но никто не обещает, что будет работать все хорошо. Ну а теперь давайте перейдем к самому приложению. Для наглядности я установил лаунчер от SPRO. Установил я его с помощью приложения UDT Launcher Pack, на которое также недавно делал обзор. Для тех, кто не смотрел, советую обязательно посмотреть. Переходим в приложение, и первым его функционалом является смена логотипов радиостанции. Здесь мы видим выбор китайской базы логотипов радиостанции, а также базы логотипов ради радиостанции UDT. В строке «Город» выбираем свой город соответственно. Выбираем базу логотипов радиостанции УДТ, если мы хотим альтернативные логотипы. И в стиле логотипов мы выбираем любой стиль из предложенных. Здесь их 16. Выбирая, естественно, мы видим логотип, как он будет выглядеть. Можно подобрать, так сказать, на любой вкус и цвет. После того, как мы выбрали, нажимаем «Загрузить логотипы». Соответственно, они у нас применятся уже в самом приложении «Радио». В приложении «Радио» у вас эти логотипы отобразились, необходимо... Приложение закрыть, если оно у вас открыто, и открыть повторно. В моем случае уже установленные логотипы отображаются. Опять же, для того, чтобы эти логотипы появились, вам необходимо преднастроить радиостанцию, и тогда логотип автоматически подтянется. Следующим функционалом является изменение виджета на главном экране. Смотрите, следующие вкладки, которые у нас сейчас есть, это стиль 1, стиль 2, 3 и так далее. Соответственно, переходя в стиль, во вкладку мы можем изменить стиль виджета. Друзья, напомню, что виджет, который у нас находится на главном экране, с виджетами UDT, не имеет никакого отношения. Это отдельные виджеты и выводятся на экран они тоже отдельно. Итак, что мы делаем? Переходим в стиль 1 и меняем именно э, оформление виджета в этом стиле. То есть мы можем поменять ему цвет. И обязательное условие у вас должна быть установлена прозрачность не менее 70%. Иначе изменений вы не увидите. Во вкладке стиль 2 мы видим размер э, другого виджета. Стиль 3, аналогично 4, 5, 6. Я использую именно 6 стиль, так как считаю его более актуальным. Итак, что нужно сделать для того, чтобы изменить его оформление? Справа мы видим несколько вариантов оформления. Выбираем любой. Выбрали. Нажимаем «Закрыть», переходим на главный экран. И так как я и говорил, на главном экране у меня отображается стандартный испрошный виджет радио. Что я делаю? Удерживаю, удаляю, нажимаю опять на экран, выбираю виджеты и листаю самый конец. Здесь мы видим все шесть стилей виджетов UDT. Выбираю шестой и вытягиваю его на главный экран. Вот так вот выглядит виджет, оформленный в стиле UDT. Ну и сразу же видно, что оформление более приятное. Также мы можем его дальше кастомизировать. Можем опять же перейти в настройки, стиль 6 и выбрать, например, другой. Переходим опять на главный и у нас оформление меняется. По функционалу я вам все рассказал. Также при покупке данного приложения вы получаете бонусом, Приложение радио, оформленное в стиле CC3. Вот так вот оно выглядит. В правом нижнем углу мы видим значок изменения стиля. Также мы можем нажимать, и у нас меняется оформление. То есть меняется цвет, как мы видим. Несколько вариантов также. Светлый, темный, синий. В общем, любой, который вам понравится. Друзья, данным приложением я пользуюсь уже довольно-таки давно, и мне нравится его функционал. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к условиям розыгрыша. И первое условие, вам, естественно, необходимо подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Второе условие, необходимо подписаться на мою группу ВК, ссылку на нее оставлю в описании под видео, а также опубликую там Подробное описание и условия розыгрыша, а также дату проведения. И третье условие. Под этим видео вам необходимо оставить любой комментарий, а также какую-то контактную информацию. Либо номер телефона, либо ссылку на телеграм, либо ссылку на социальную сеть, неважно. То есть ту информацию, с помощью которой я смогу с вами связаться в случае, если вы победите. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.